В этом ролике мы пооткрываем самый дешевый кейс в мире. Это кейс за 3 рубля. И тут якобы лежат ножи, перчатки. Посмотрим, что выпадает по факту. Поехали! Мужики, всем привет. Этот кейс стоил рубль. По-моему, сейчас он стоит 3. По факту, это самый дешевый кейс в мире, наверное. В долларах американцы там просто сейчас лягут, потому что это... Да, сейчас посмотрим, сколько это. Это 39 сотых цента. Ну, то есть это 0039, блин. Поей, а а у нас на балансе 6300, ребят, напомню. У меня есть здесь промик. Всем спасибо, кто пополняет. Я с этого хоть немного, но зарабатываю. Вот G4R на 40%. Ни ссылок, ничего нету. Но, тем не менее, если будете пополнять, пожалуйста. Вот G4R. Единственное, я не понимаю, почему мне стоит 0,01%. Факт, у меня капает нормально, но, блин, почему то стоит 0,01%, я не понимаю. Тем не менее, всем спасибо, кто пополняет. 63 тысячи за все время с этого промика заработал, это деньги. Вот вам большое спасибо. Пополнил я, на самом деле, несколько дней назад, поэтому фри-кейсы мы не открываем, они у меня недоступны. Я просто поленился записать ролик. А, депозит не такой большой, да, относительно того, что происходит обычно. Я не знаю, сколько сегодня этих кейсов, в общем, мы откроем. Просто, наверное, штук. Блин, можно миллион. Реальный миллион кейсов. Но я думаю, у них окупаемость, типа, вот сейчас выпадет там сколько? 25 рублей, да? Ну, то есть, кейс... 46, кстати, кстати Ха, блин, прикольная тема Кейс стоит 30, Один кейс 3 рубля 10 кейс 30 рублей, не знаю Самое плохое, что может выпасть, наверное, ну типа На рублей 10, это всего лишь минус 20 рублей Прикольно, прикольно, знаешь Когда есть желание открыть, не хочется Тратить особо денег и перебить вот это Желание, ну, этим кейсом можно По-моему на изи есть, на изи Нифига я сейчас сказал, есть вроде кейс Вообще за рубль, но опять же, этот кейс Стоил, если я не ошибаюсь Рубль а, и топ скин Настолько лагал, что Это была просто жесть, чтобы ты понимал Тут вся лента летела В каких-то межгалактических просто Скоростях, но сейчас кейс Стоит 3 рубля, может он всегда стоил 3 рубля Но по-моему он стоил рубль, короче Мы уже открыли, получается, да не знаю Дофига кейсов, я предлагаю прийти на фаст Открытие, в этом кейсе есть Перчатки, есть ножи Всем вообще должно быть понятно Вы люди не глупые, что Перчатки и ножи отсюда вытащить нереально Самое еще может быть как как-то, да, нага, оксидное пламя. То есть оксидное пламя с кейса за 3 рубля, это очень круто. Это больше, чем x10 окуп кейса, то есть, в принципе, это не так плохо. Но! Даже самые дешевые перчатки и самые дешевые ножи отсюда выбить фактически невозможно. И если нам сегодня что-то из этого выпадет, это будет что-то, ну, реально из разряда вон. Опять же, проводим мы все эти манипуляции на аккаунте ютубера, поэтому, в принципе, ну, знаешь, все возможно. Мы уже открыли наверное кейсов 100 и кстати если смотреть по окупу но ну, типа плюс 10 рублей он дает на самом деле это смешно но ну, но ну, плюс 10 рублей окей возможно да когда заканчивается баланс у людей часто остается там 3 4 5 рублей они добавили кейс за 3 рубля ну типа ты можешь открыть бустануть знаешь до рублей 10 а Вопрос, что дальше делать с этим балансом? Ладно, у нас сегодня реально миллион вот этих кейсов будет. Мы еще, наверное, откроем штук 100 и пойдем уже на нормальные кейсы. История повторяется как было и на MyCSGO, На балансе не так много денег. У меня полторашка лежало с ревки, 5к был деп. Ну, то есть опять же, 5000 рублей. Я вот хочу, знаешь, поделать такие ролики на 5к. Интересно это или нет, я буду смотреть уже по вашей реакции, по вашим лайкам. Но 5к, в принципе, тоже деньги. Скажете вы, в принципе, это не среднестатистический депозит. Это много, да. Но, опять же, в тех реалиях, в которых находится канал Человек-Человек, это, ну, это типа вообще немного. Поэтому, окей, будем пробовать, будем пытаться. Слушай, я предлагаю уже с этого кейса уйти. Мне просто было интересно его пооткрывать, ибо ну реально получает самый дешевый кейс в мире. На забугорных сайтах искать подобного, это очень глупо. Но я, я, я прям сомневаюсь, что у них э, действительно из кейса такую сумму. На русскоязычных сайтах, да. То есть для нас 3 рубля, это нифига себе. Хотя даже уже сейчас в России 3 рубля. Ну ни о чем, уже даже жвачки по рублю нет. Кстати, есть еще один кейс за 3 рубля. Тоже с похожим наполнением. Опять же, на же перчатке это все ясно понятно. Блин, как билет открывать, это наверное очень геморрор. Ну, типа, ты откроешь как билет, и тебе выпадает шип. А, не знаю, ну можно себе так поразвлечь. Ладно, мы переходим на нормальные кейсы, открыли самый дешевый кейс в мире. Кстати, кому кто-то принц заапгрейдил, скрафтил даже. Давай уберем, уберем фильтры. Во, и уже пошло поинтереснее. Так нужно найти, кстати, мой кейс. Ну-ка, давай посмотрим, что они с ним сделали. Есть ссылки на YouTube, на ВКонтакте. Так, безумно приятно, 1600 рублей Выпадает, Принцип с этого кейса Вроде бы как, ну вот, уже 2К Выпал, да, к обычным откроем, кейс Человек-человек окупает, еще бы вот Написали бы они, типа, стас, давай мы тебе будем Процент платить с открытий, а раньше Я знаю, что было условие, помнишь, постоянно Там, ну не постоянно, короче, а, вели Кстати, мы окупились, причем неплохо вели новшество, когда вот эти кейсы ютуберов а, Кейсеров, стримеров, киберспортсменов Им, насколько я помню, падал процент И даже на том же изе было Написано, типа, процент с открытий Падает этому человеку Я тоже хочу свой процент топ скин Но к сожалению мне никто ничего не платит И мало того, этот кейс добавили Только благодаря вам, потому что вы Я попросил вас про проспамить поддержку, вы про проспамили Ну вот ребята, добавили вот, поэтому Азимов, поэтому Азимов Нет, поэтому вам огромное спасибо Кстати, золотая спиралька за 4800 Вообще пойдет у нас уже 10 тысяч рублей Х2 от Депа сделали, плюс полторашка была Ну окей, в принципе почти Х2 Если сейчас еще что-то выпадает, кейс подписчиков А, а все, кстати Бенгальский тигр, но ну, это 700 рублей Я думал, он стоит дешевле, 3200, подожди А что там было? Стой, я может пропустил Что там было? Калька за 2300 Пойдет, пойдет, чисто знаешь Скин промышленного качества за 2000, Нормально вообще. Случайная тайная, кстати, подешевела. Тем временем, когда на всех других сайтах растет, здесь цену снижает. Но, как мы все знаем, чем дешевле кейс, тем хуже дроп. Так, кейс ковбоя за 847 рублей 8010 кейсов. Мы рискуем максимально всем. Этот ролик э, может закончиться за 7 минут. Типа у нас 1700 рублей. Кстати, нет. А, топливный инжектор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут вкусно. По сути вкусно. 6, 5 прекрасно. 13 тысяч. Потратили мы небольшой плюс кейса, но 15 тысяч рублей. X3 есть. Вообще шикарно. Слушай, можно рискнуть и как минимум открыть один топ-кейс. Единственное, нужно его найти. Я не помню, где он находится. Вот он 5200, он стоит. Поехали. Даже давай откроем 2, потому что здесь можно сильно минусануться, но с топ-кейса... Вот это! Вот это тысяч... больше 20к. Это очень... 23 тысячи пойдет. Слушай, они маячат ли... Ну, типа это круто. Это опять же аккаунт ютубера, да? Напомню, что на вашем аккаунте ного может не быть посе Вы видели, да? Я, я просто реально сейчас думал, выпадет Посейдон. Так, ну окей, топ-кейс. У нас есть баланс. Блин, ну вот я сейчас расстроился. Я просто смотрю, и такой Посейдон пролетает. И я сижу и думаю, блин, два потока. Может быть, Саттрек прямо завода что-нибудь такое. 3,3. А, нет, ни о чем. Ладно. 15к, тем не менее, мы потратили... Слушай, мы, мы в минусе. Окей, еще 4 топ-кейса. Отсюда может прям нереально свести. Ну просто, если мы дошли до 15к, будем рисковать, типа... ГГ. Закалка 10 тысяч может стоить или сколько она. Ну, 22 тысячи пойдет. 30 хорошо. 33К с 5 тысяч, Но аккаунт ютубера делает вещи, мужики. Есть, кстати, кейс алмазного бустера за 2100 рублей. Я думаю, это будет интересно. Поехали. Не смотрел наполнение, но типа бустер. Аля, клик, бейт. Поехали. Кстати, перчи. Ой-ой-ой-ой. Ну, тут ни о чем. Ну, три. Пятнашка поток. Слушай, я промелочил, сказав, что ни о чем. 45 тысяч рублей. Кейс топовый. У нас. Напомню, с 5 тысяч происходят чудеса. Ну, надо, наверное, все-таки начать открывать с фейков. Но, но мы, знаешь. Это хорошо, это я вижу предатель, это я вижу подтвержденное убийство, но нет, это, к сожалению, нифига не хорошо, ладно, небольшой минус. Мы открывали, собственно, с аккаунтов подписчиков, и там, ну, тоже дропал, это, правда, было на ВДшке, но выпадало, причем офигенно, то есть тайного кейса, чтобы ты понимала, по выпал. И вот, ну, тоже закрадываются вопросы, а ой-ой-ой-ой-ой, перчи! 16к, ладно, пойдет 26 тысяч, мы в минусах А, стой, все, я думал этот кейс стоит дороже, что-то я улетаю Ну и вот, и возникли мысли, что может быть как-то по IP смотрят Я раньше постоянно поэтому загонялся, еще перчатки, хорошо 16, 16,5, пойдет 27 тысяч, вообще идеально 49, почти x10 от депа фактически у нас есть Слушай, можно рискнуть? Драгонлор залям это бред Я хочу сделать у нас... На топ-скине уже был апгрейд до Драгон Лора, он не зашел вообще. Я сейчас хочу рискнуть, но ну, сделать 80 тысяч рублей. Это с 5 тысяч, если оно... Надо... Не, это жестко, давай сделаем хотя бы, не знаю, 65 кусков, ну, чтобы на большом проценте. Оно заходит, и, ребят, ждите, ждите опять продолжение, я все-таки хочу заполучить этот Дэл. 68% на волны, это с 5 тысяч. Я по сейвове хочу, но если оно заходит, это будет апгрейд на Дэл. Это с 5 тысяч, поехали. Я думаю, тут все да, понимают вот это вот, почему резко пропал звук. Это близко. Ну глупость. Просто, опять же, мы сливали апгрейд на DL. Я думал, что, ну, типа, даже с 5К плюс аккаунт ютубера будет, но ну, получилось как получилось. Ладно, без негатива, без нитья, ну, значит, получится в следующий раз. Но... Ну, 48К. В любом случае, D был тысяч, мы много не потеряли, просто могли забрать 40-49 тысяч. Это вот это немножечко обидно. Номашили тайные. Всем спасибо. Блин, с 5К получилось бы снуть до 40. Я не знаю, нафига я пошел дальше. Это глупо, потому что мы сделали уже X8 от дэбл, это жестко. Ну, ну, ладно. Бывает, в принципе, все. и Окей, всем спасибо за просмотр это был Человек а, Спасибо за лайки, поддержку, всем пока